И всем здарова, ребят, с вами я, Ванёк, мы с вами продолжаем проходить Бэтмена, Архэм Сити, но только не там, не на моем привычном месте, я на кухню переехал, М да. Из-за чего? Из-за некоторых проблем, так скажем, с моим местного гоя, а из-за проблем кое-каких, с кое-чем. Извините, ребят. Проблемы опять проблемы, да. Как освободить Нору Фриз? Как найти Нору Фриз? Вот самый главный вопрос этой игрушки и этой жизни. санта для меня лично. War Brassers Games, DC Comics, Rocksteady. Вот кто-нибудь объяснит мне, как, пожалуйста, как найти Нору Фриз в этой игрушке, а? Как найти эту Блин. Nvid Nvidia. It's, it's mean to be played. Так, ну стали завод Парковая улица. Я тут начал заново проходить немножко. На стали литейный завод? На, не на парту улицу. Продолжите груз КТС, контрольный точек, Так. Вас пригласили на чай пить, не опаздывайте ну, Кто этот шляпник? Ага. Кто этот шляпник? Либо я приехал слишком рано, прибежал на это место, либо... так. Это Бэтмен. Угу, набиваемый. Окей. Okay. Друзья, ребят, сюда прошли уже эту игрушку. На самом-то деле мы с вами основную компанию прошли в этой игре. Так, на Х, так, на Х, так Куда-то сюда указывала это куда-то так сюда, мне кажется, блин. Что дальше-то делать, а? Остается один главный, главный, главный вопрос. Что дальше-то делать? этой игрушки. Что делать? Вот в чем вопрос остается. Ага. Тебя друг тут на и на... Надо ну, на так, так нажать, что делать тут надо... где-то здесь в это Ты здесь конечно, должна быть недалеко для что-то это не ясно так где-то здесь должна быть следующая жертва блин было бы все так просто барбара я бы, я бы сказал бы молодец реально на Х, так Инфракрасное зрение включаем. Так. Редшот так. Стрелял отсюда сюда. Так. Камера на... наблюдения тайгер. Так. Переговор тайгер. Чистая тут This тоже, раз поздно. так, левый контроль, так, выходим отсюда, и так, куда-то, блин, куда-сюда, что ли, блин, не, ну, на x так, куда-сюда, мне кажется, надо было бы, идти нас на поделе. Если, как ты знаешь, наверное, это, ну, получается так. Нет, извините, ребят, не то делаю я. А ага. там что-то не то я делаю. Я что-то тут забыл. Так. На Х, так. Не, надо. А может быть нам из женщины кошки поменяться, а? Селиной. Она вроде как. Мне пом помочь должна. У нее тут задание. Ладно, эту сделаем на вот это вот, на бэксейс. И назад надо. Так. Точка смены персонажа. У последнее тут задание. Проходим сейчас за Селину, по самым. Ладно, проходим так, за Селину. Так, где она? Так, она... она так, она тут, она там, она там, так. Сюжетку забрю, с пошли, Ой, точка смены персонажа. Вы достигли маркера цели, точка смены персонажа. Так не so меня делать и больно. Я расскажу, что я знаю. Спасибо. Mm. Секрет загадчика разброс по карте. Так. Не, ну так, на Х. Ч где? Не, не я помню, что тут Селина. Catwoman must will be die. женщина кошка должна умереть. Так. Текучное место расположения персонажа здесь. На F надо. Как сменить персонажа? Левконтр... Сортоходно... Левконтр... Левконтр... пробел. Так... Ну вот я и тут, собственно... Где... А где... Должна меня женщина-кошень... Здесь... Где-то... А где здесь... Я не знаю... Но так... Где-то рядом, так. Где-то тут, так. Свернись на женщину кошку. Ага. переучились I think беру сейчас давайте делать все что хочет. надел бандит важности чтобы дать женщине кошке забрать ее этим штучки Да, для... мне нужно так вот сюда вот так. На ну, так по чтобы найти добычу, ходить чуть добычу женщиной кошки, так. так ну, я думаю, и... надо на тап так нажать а надо здесь точка смена тоже здесь какие женщины кошки так на ну, x так не, не на она на так надо. Так. Блин, я... Какую-то фигню иду. Так. а, -а -ай. Так, ясно. Так. Одно Да я вот сюда полежу. Ладно, ладно. Так, тут что-то варится, да? Угу. Суп варий. Снять себя-то затесницки не палатку.